Ладно, зайдем сюда. Твою мать! Твою мать! Не надо! Вот это подстава. С вами Юджин и сегодня мы с вами снова погружаемся в мир Рафт. Какая грустная музыка играет, хотя нас ждет, скорее всего, что-то очень забавное и веселое. Или грустное, я не знаю. Мы движемся прямо на остров, и, кстати говоря, нам нужно пополнить запасы. Что за музыка играть? Я же отключал ее. Откуда ты взялась? Музыка... Нафиг. Oh. У меня своя музыка довольно-таки классная есть. Выключить мотор. Выключить мотор. Выключить мотор. Стоять. Все, на якорь ставимся, ставимся, да, все. Давненько я не лутал острова, уже сколько прошло времени. Теперь, наконец-таки, у меня есть возможность пополнить запасы титана и прочих других таких, знаете, редких ресурсов, которые мы сможем добыть с помощью металлоискателя и лопаты. В крафте металлический топор. Боже мой, смотрите, сколько у нас мяса. 29 штук. А мы будем всю, видимо, третью главу жрать только одно это мясо. Ну, готовься. Кстати, мы можем теперь научиться воздушной турбине. И улучшенная батарейка у нас есть. Видите, все равно нужен титан. Очень много титана. Давайте высаживаемся, значит, аккуратней. И, конечно же, рубим дерево рыбой. Рыба-руба. Сейчас быстренько уничтожим всю экосистему здесь и поплывем дальше. Что-то тут есть. Вот на этом холме, походу. Ага, ага. Давай, давай. Где-то здесь. Покажи мне. От Выкапывайся быстрее. Пожалуйста о о руды, целая куча. Как-то прерваться на рыбный анекдот от Сергея Кузнецова. Двое на рыбалке. Петь, да не плю ты так сильно на червяка. От его пьяного базара потом вся рыба разбегается. Титан, сразу плавься. И давайте в безопасном месте нырнем, чтобы... Лутать остров, а с этой стороны, блин, ничего нету Нам придется все-таки столкнуться с акулой Но разве мне привыкать? легко и дам отпор Давай, добывайся быстрее металла На случай, если я не смогу дать отпоры. Кстати, да, нам нужно кучу лиан собрать Люан Кстати, где акула? Что делось? А, пофигу Что, что, Ага садил садил садил Хорошо, всадил. О, нет. Так как неприятно. До сих пор не могу привыкнуть к этому чувству. черт о, о, о. Ору от боли. О, жив. Мне кажется, мне нужно расширить запас плавилина. То что-то очень мало. Я нахожу так много металла. Надо чуть чуточку застроиться, мне кажется. Я бы вот эту часть расширил, так как акула скоро может сожрать вот это. И тогда я лишусь плавильни целой Да, давайте строиться вширь Если я хочу как следует залутать этот остров, мне нужно избавиться от акулы Поэтому давайте ныряем И в бой Где ты? Где она правда? Куда она исчезла? Ладно, давайте не будем ее просто так ждать Время уходит Лучше работать, собирать всякие ништячки Нам нужно много водорослей Слышим? Мы услышим бульканье, если что Слышь? А! Показалось А! Нет, это бульканье мое Вон она. Есть! Пырнул! Пырнул! Еще один разок выдержим! Давай, на круг иди. Есть шанс. Ага! -а -а -а, прям по морде. Два раза! Три раза! У меня что-то получается! Как-то получается! Хорош! Ух, я хорошенько пополнил запасы. Целую кучу всего, посмотрите. Я думаю, самое время сделать еще один ящик. Хранилище. Нужно, черт подери, нужно. 4 титановых слитка, у меня всего 3. Ладно, он отменяется. А вот все эти ловушки апгрейджены, для которых тоже нужно куча титановых слитков, это сколько островов выходить, чтобы я залутал? Теперь я понял, что ну, не нужно переводить предметы сразу и крафтить там производные какие-то вещи, потому что неизвестно, когда что понадобится. Вот, например, я очень сильно лоханулся с водорослями и чуть не потерпел фиаско. А мне нужны ласты, кстати говоря. Ласты. Готово. Слушай, насилуют где-то мой плод. Где-то насилуют. Нет. Ладно, пустил, забыли, все, забыли Сколько мы еще можем поставить плавилинг? Как минимум одну мы можем поставить Даже две Кислородный баллон готов А теперь снимаемся с якоря Нам нужно доплыть до этой цели, новой Как там у нас с давлением и с топливом? Очень мало, требуется биотоплива. Оно у меня есть, в принципе Все, влили даже на полный, получается, заполнили бак. Да! Брум, брум, брум! поплыли. Что-то давно я сам крюком не ловил ничего. Иди сюда, бочка. Хотя она все равно бы поймалась. Эх, технологии, я совсем обленился. У, вижу плод моей фантазии. Плыву к нему. Окей, окей, окей. О, мы даже можем на него не вставать. Прям аккуратненько сейчас. Оп, подняли сраный пакет. Позорный ящик. Вообще ничего толком здесь нету даже. Ой, мы долго будем плыть. Ну, ладно. Ой, какой соблазнительный остров. Я думаю, есть смысл на нем дропнуться, но чисто ради титана. А вон и титан стоит. Где-то здесь есть. Опа, прямо здесь. У -у -у. Покрышка. Серьезно? Здесь нету ничего из того, что мне нужно. Может быть, вот тут будет в ящике. А, нет. Я буду да. Я не понял, что ты делаешь? Зачем? Зачем? Ты каждый раз приплываешь Зачем? Ну, а раз уж мы здесь, давайте еще и водоросли наберем. У меня тоже этого очень мало. А, ну Есть. Да, мы можем предотвращать ее атаку. Мы можем. Какой я клювый. Где мои мачете? Вот она. Давай. А, а ну сейчас. Поздновато, поздновато! Но забить ее можно насмерть. Просто запинать. хо Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Есть! Есть! Все, ну вообще теперь не страшно нам. В любой момент, выходи на стрелку со мной, и я победю! Сказал это максимально жалко. Но она этого не слышала! Никто этого не слышал! Этого даже нет в видосе! И я победил! Победил! Сказал это максимально жалко! Но она этого не слышала! Никто этого не слышал! А что есть в видосе, так это рыбный анекдот От Виталия Асокина А вы знали, что рыбы способствуют развитию головного мозга? Поэтому дуракам надо иногда давать леща. <связать> <связать> блин, мы сели на мель, кажется Давайте использовать Вот, руль, да, с рулем мы как-то хорошо развернулись вот так, ага, дует на... нужное направление, да? Нужное Че там как у нас? Ага, сейчас, почти что Стоп, ровненько, все, все три мотора активированы ну, погнали. Я что подумал, я не буду делать какие-то там продвинутые ловушки, потому что просто лишняя трата титана, как мне кажется. Сделаем обычные. Таким образом, мы можем расширить крыло еще в эту сторону. Если, конечно, это надо. Ш надо, конечно же надо. Я больше нам надо вот здесь сделать. Вот так прикольно. Получается, у нас будут сетки вот в таком шахматном порядке. Да, прям вот так. Отлично. О, нет. Нет нет нет, нет. нет, нет, нет, нет. Это опасно, это дырка. Фу, иногда забываешь, где дырка, а где ловушка. А где дырка-ловушка? Что? Мы уперлись в ледник? Мы, блин, уперлись в ледник? А, еще 600 метров! А мы уже уперлись в ледник, стоп! Это так неожиданно было. Блин, они лучшего способа не могли, мне кажется, придумать, чтобы... Презентовать ледник Я пока занимался своими делами, бац, мы уперлись Я настолько не ожидал этого Мы все не дураки и точно знаем, что нас ждет там по-любому встреча с белым медведем А значит, нужны стрелы У нас металлические стрел всего 5 штук Чертовски мало надо сделать больше. 17, я думаю, достаточно. Лишнее достанем из жопы медведя. Окей, обычный лук у нас теперь есть. Ладно, что делать-то теперь? Я растерян. Нужно вытащить все лишнее. Что-то я лишканул с гвоздями, по-моему. Себе в гроб забью. Из того, что нам реально с собой понадобится, это точно не строительный молоток. Удочка нет. Может быть, ножницы. Но я не уверен. Давайте копье на всякий случай возьмем. Сачок. Можно ловить жуков. Какие жуки тут, ледник? Ладно, ничего больше, мне кажется, не нужно. Что у нас с едой? Давайте нажарим. Че у нас с водой? Давайте запьем. А что у нас со временем? Еще полдня осталось. Готово. А, ну чё, отправляемся? Нам нужно идти вот сюда. О боже! Ну давайте встаем. А, смотрите, скозит. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Прощай, плод. Я вижу деревья. Это обнадеживает, что это не просто кусок льда, который нужно оплывать. Это именно то самое место, которое мы ищем. Белый мишка это вопрос времени. Он стопудово где-то здесь живет. Вижу. А какая-то антенна есть? <музыка> <музыка> Как это неприятно. Чертовски сложно бежать. Видите, я вниз соскальзываю. Как же мне собраться сюда? А, становится совсем темно. У меня идея. Надо вернуться обратно на плот. Мне кажется, что я смогу подплыть ближе. Хорошо, что чайки есть. Они указывают на мой плот. Его вот одинокий фонарик. Горит там, как будто корабль-призрак. Мотор, заводись. Что там у нас по объезду? Давайте повернем сюда. Поворачивай. Поворачивай. Поворачивай. Вроде бы поворачивает. Парус, помогай. Не помогает. Такого фига. Сейчас как следует развернемся. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Нам надо... Прямо вдоль айсберга плыть. Вроде бы обогнуть получается. И акула так с нами плывет, как будто бы... Она с нами за дно. В конце концов, мне кажется, в этой игре, в самой ее финальной сцене, мы обнимем акулу и скажем... С тобой было весело. И мы заплачем. И уплывем в закат. Но уже сами. Это она уплывет в закат. А мы будем плакать, потому что она даже не обернется. Ты даже реально грустно, если так начинает задумываться. Перестаньте думать, не надо плакать. Да чтоб тебя за дело. На. -а -а. Я ж там не проплыву, разворачивайся резко. Ага, елочки уже довольно-таки низко. Мне кажется, я тут как раз таки и смогу пройти. Есть медаст, блин, нормально. Проплыть это все. Давайте лучше в обратную сторону сейчас отплывемся. Дадим себе немного простора для маневра. Вот так. Повернулись и огибаем. Огибаем. Теперь правее. Нормуль. Идеальную траекторию выбрал. Смогу, смогу, смогу. Вот так, выравниваемся. Что там? Здесь не задеваем. Тут не задеваем. О, хорошо, что не стал шире плот делать. Но вот отсюда выплыть будет очень трудно. Придется заднюю давать. Поэтому я думаю, что мы сейчас вот здесь, вот здесь, вот здесь. Тормозни, тормозни, тормозни, тормозни, тормозни. Все хорошо, не парься. It's okay. А вот теперь можно уже плыть. Исследуем. Я не запрыгну, что ли, сюда? Блин, она слишком высоко. Ладно, я просто так... Просто так лоханулся. Надо чуть-чуть подплыть. Давай, давай, чуть-чуть подгребем, подгребем. Ну, давай же, что-то нас уносит, а. Во, во, во, во, во, во, во, хорошо. Вот, очень хорошо. Убираем. Ставим. А, ну пошли уже исследовать, но, господи, сколько можно. Есть. Что? Я видел тебя. Я, блин, тебя видел. Вот проход есть. Ладно, хорошо. Мы пойдем туда, но сначала пройдем через эту вышку. Я вижу здесь дороги. Значит, кто-то здесь топтался. И следы здесь есть. Тихо. <соспит> как он вышел эффектно. Смотрите, как он такой весь вайп ловит. Ему видно, что он злой. Его даже не жалко. Будет убивать! Oh, нет! Черт. Забери, забери, забери. Ох! Oh. Его что, человек озвучивал? Да. А. Я. Я тоже медленцем. Подохни. Порвахнутся твои а. а. Кто знал, что ты так возьмешь и сдохнешь, бич? О-о-о. <зовы> вот это мне привлекло. <зовы> Слезь, слезь, слезть, сначала стрелу забрать. О -о -о -о -о. Ау, ау, ау! Я смогу это забрать с собой? Пожалуйста, скажите, что я смогу. Блин. Ладно, зайдем сюда. Твою мать! Твою мать! Не надо! Вот это подстава Мы в страшной опасности, мы провалились фиг знает куда Я думаю, нужно потратить немножечко времени, чтобы прочитать рыбный анекдот От Эбби Бендитс. Как вы думаете, русалка это рыба или женщина? Ну, Сёма, смотря какой голод тебя мучает Ладно, придется нырять, другого варианта нет, нам нужно вернуться домой Хорошо, берем мачете в руки Неожиданно избавиться, избавить себя, избавить себя от таровни. Сок она дает. Где-то мы вынырнули. Есть лестница. Я хочу вернуться на этот снегоход. Снегокат. А, походу мы в это здание зашли как раз таки. Как будто как из сабнатики. Куча ресов и, конечно же, записка. Что это? Добавлена новая заметка. Какой-то крюк. Три из четырех. И записка. На обледененном острове... Один из них разбил в щепки лодку, пока я пытался выбраться. Привычные трюки не сработали. Бруно говорит. Нас бы съели, если бы не появился мальчишка с рожком. Его зовут Дета. И, говорит, приплыл сюда с какими-то выжившими. Я спросил Генри, стоит ли ему доверять, но не получил ответа. Смотрите, жетон для торгового автомата. Снова? Мы сейчас увидим какой-то продвинутый город с торговыми автоматами? А дверь мы открыли, и вон снегоход. И увидим ли мы все-таки город с продвинутыми автоматами, узнаем в следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если понравилось, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в соцсети, и пишите рыбные анекдоты дальше, чтобы попасть в следующий выдос. Выдос. С вами был Юджин и всем пять.